Всем привет, ребята. Вы находитесь на YouTube-канале "Все о В этом выпуске мы с вами поговорим про список микрофинансовых компаний, которые закрылись в декабре 2022 года. Последний месяц, последние 29 микрофинансовых компаний, которые лишились лицензии на осуществление деятельности в сфере микрофинансирования. Мы сейчас посмотрим этот список обязательно, потом вернемся и подведем итог этому видеоролику. Right. посмотрели этот список, в данном списке прописаны юридические названия компании, не брендовые, очень много людей просят нас о том, чтобы мы писали брендовое название компании. Ребятки, если мы будем писать бренды, то на это создание этого видеоролика уйдет очень большое количество времени. А проще всего просто почитать свой договор и в договоре посмотреть свое юридическое название компании и пересмотреть данный выпуск для того, чтобы убедиться, есть в этом списке ваша компания или нет. Если вы в этих списках попались ваша микрофинансовая компания, и если сумма займа здесь небольшая, составляет там в районе 5-6 тысяч, то с огромной долей вероятности компания про вас забудет и в конечном итоге вам не придется возвращать данный микрозайм. Ну а если сумма была большая, то с большой долей вероятности компания передаст это либо в коллекторское агентство, либо сама начнет просуживать соответственно ваши долги через суды, через судебные приказы, через повторные судебные решения и так далее. Поэтому если вам... Вам попалась ваша компания, решайте уже сами, как лучше поступить. Здесь исключительно мое мнение. Если маленькая сумма, можно не платить. Если большая, то обязательно нужно снижать проценты, платить меньше, чем требует кредиторы. И компания на эти условия обязательно пойдет. И также не забудьте проверить свою микрофинансовую компанию через Бюро кредитных историй, официально ли был выдан вам займ или же нет. Если же в Бюро кредитной истории нет информации о вашем займе, то напишите заявление, буду ли согласия взаимодействия с третьими лицами, напишите заявление, чтобы не звонили вам, просто-напросто забудьте про них и все. Что ж, ну я надеюсь, вам выпуск понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии на сегодня. Все, пока-пока.